Ты помнишь, что совсем скоро День независимости Украины, а это возможность не только отпраздновать, а и слетать дополнительный отпуск. Я знаю, где можно хорошо и выгодно отдохнуть. Итак, Италия, попробуй вкусное мороженое на берегу моря. И в самом деле, поддержи Пизанскую башню. Где-то в Турцию, на Средиземное и Лиогейское побережье. Съесть и выпить уже, это все включено. Жук, мармеладо! Рифмуется! Улитки, цукаты! Но, но, но! Может, мы кладём в круиз? Ой, не так. Не прости свой отдых. Звони скорее по телефону. Телевидение, да. Переходи по ссылке, подписывайся на канал и ставь лайк!